Здравствуйте, меня зовут Анастасия Писаревская, и я хочу записать отзыв о своем наставнике Юлии Рыж. У меня как-то наступил момент, я нахожусь в декрете с двумя детьми, что я поняла, что мне нужно как-то зарабатывать. Пособие на ребенка закончилась. А в принципе муж меня не ограничивает в деньгах, но я привыкла, что я обязательно какие-то деньги зарабатываю сама. И я начала искать, как мне это сделать самостоятельно. Несколько месяцев я пыталась учиться, но чему конкретно учиться было не очень понятно. Училась там и здесь, и приобретала разные навыки полезные. Но объединить как-то все это в одно, объединить это так, чтобы начать какой-то свой проект, я не могла. И тогда я решила, что мне нужен наставник. И как раз мне встретился на пути проект Валим из офиса и Юлия Рыж. Мы договорились с Юлей о том, что она будет моим наставником, и начали работать. И что я хочу сказать, что чем мне нравится работать с Юлей. Юля поддерживает. Она в нужный момент подбадривает, где нужно подпинывает, все время держит руку на пульсе, то есть она действительно внимательна к вашему проекту. Она знает, что в нем происходит, чем вы сейчас занимаетесь, действительно проверяет э, и отвечает на ваши вопросы, проверяет письма постоянно. То есть ты чувствуешь, что ты со своим наставником все время на связи, и это очень помогает. Что мне еще нравится, Юля э, придерживается такого принципа. Когда решил, тогда и сделал. То есть, если она что-то обещает сделать, она тут же это делает. Не тянет резину, не говорит, что пришли вам это завтра, пришли вам это через неделю и так далее. Сказано, сделано. И с Юлей очень комфортно работать. Она Ты не чувствуешь себя под каким-то давлением. То есть, когда у тебя есть какой-то наставник или какой-то руководитель, ты так или иначе чувствуешь постоянно какую-то ответственность, что тебе что-то надо, надо, надо, надо. Здесь ты эту ответственность чувствуешь, но при этом достаточно комфортно. И, собственно, что сейчас происходит у меня? У меня свой проект, я начинаю вести тренинг. И в данный момент я нахожусь в Стамбуле, а мой тренинг, в общем-то, в этот момент продается. Это не значит, что я ничего не делаю. Это значит просто, что я выбираю то место, где хочу быть. А делать мне все равно обязательно приходится что-то. То есть я занимаюсь вебинарами, и рассылками и так далее. И это, конечно, такое удивительное ощущение, когда ты, вот, ты там, где ты, где ты есть. Ты не в офисе, ты не за компьютером постоянно, ты занимаешься какими-то делами, проводишь время со своей семьей, при этом ты занимаешься действительно делом, проектом и делом интересным вязать. Когда начинаете работать с Юлей, вы поймете, что нужно обязательно заниматься любимым делом. И мы тратили некоторое время на то, чтобы понять, какое это будет дело, но мне кажется, мы не ошиблись. Я рекомендую обязательно тем, кто собирается начинать свой проект, забирать себе наставника, потому что дело идет в разы быстрее, и вы чувствуете себя комфортнее, если у вас есть наставник. Всем спасибо и пока-пока.